Маленькие бугорочки, которые мы хотим выковырить, и не всегда у нас это получается, поэтому это всех бесит, и это комедоны. Сейчас будем разбираться, как с ними бороться. Комедоны бывают открытые, это черные точки, поэтому смотри мое видео про черные точки, я там детально рассказала, как с ними бороться. И закрытые, это маленькие бугорочки в которых скапливается кожное сало, из-за чего-то не может идти наружу. Ты понимаешь, они же все хотят что-то выдавить. А есть еще два вида э, некоторых почти что высыпаний, которые бывают на нашем лице. Это такие беленькие просянки, которые называются милиумы. Это киста сальной железы, и она убирается только с помощью иголочки. И аденомы сальных желез чаще всего они появляются все-таки в более взрослом возрасте. У э, людей, у которых комбинированная жирная кожа, Это такие тоже белые высыпания. Как же бороться с камедонами? С камедонами, что такое? С коми, с коми, коми, коми, как же бороться с камедонами? Если у вас они появляются очень редко, единичные то тогда, конечно же, их нужно удалять механически. Желательно, чтобы это сделал косметолог, потому что это будет сделано тогда чистым, одноразовым или э, дезинфицированным специальным инструментом, который называется ложечка умна. и после этого практически не останется следа. Но если комедонов много, и они еще и начинают воспаляться, и это уже как бы можно назвать даже акне, то тогда, конечно же, с ними нужно бороться специфическими методами. И это не только выдавливание этих комедонов, потому что тогда механическая чистка будет очень травматичной все-таки в этой ситуации нужно разобраться, из-за чего такое количество комедонов появляется. И первое, что мы должны сделать, это разобраться в своем питании, разобраться в своей, в своей диете. О диете, напоминаю, смотрите в моем видео про акны. А вот второе, что нужно сделать для, для решения проблем с комедонами, это нужно уменьшить толщину рогового слоя, из-за которой, в общем-то, эта проблема может и усугубляться. Укончаем мы роговой слой с помощью кератолитиков. Какими же они бывают? Самый известный – это салициловая кислота. Это бета-гидроксикислота, которая очень активно используется для нормализации отхождения рогового слоя. Она используется как в лосьонах для домашнего использования, в специальных пацах, которыми мы можем протирать лицо, чтобы получить тоже более ровное, ровную кожу и в болтушках, которые назначают врачи-дерматологи для лечения комедонов и акне, для решения проблем множественных комедонов, как открытых, так и закрытых. Про открытые мы с вами говорили, да, это черные точки. А салициловая кислота должна быть 2, 3 или 4 Потому что 1% салициловая кислота, которую вы можете найти в аптеке, к сожалению, не обладает кератолитическим действием. Поэтому ищите салициловую кислоту 2%. А 5% кислота возможно, для использования, например, на груди и на спине. На лице, к сожалению, она может привести к ожогу. Следующий кератолитик в нашем хит-параде кератолитиков – это фруктовые кислоты. Очень часто вы можете увидеть на кремах или на лосьонах с кислотами написано а-ша-а это ах кислоты, альфа-гидрокси-эссид. Для кожи с комедонами очень часто она идет рука об руку с салициловой кислотой, и вдвоем они очень хорошо решают проблемы осветления черных точек открытых комедонов и вскрытия закрытых комедонов за счет кератолитического воздействия. А также альфа-гидроксикислоты прекрасно окисляют PH кожного сала, не давая распространяться там болезнетворным бактериям. Третий кератолитик – это ретинол. Он активно используется врачами-дерматологами для лечения акне и в том числе для лечения закрытых комедонов. и Его можно купить в аптеках, а также ретинол можно использовать в косметических средствах и в пилингах, в косметическом уходе у косметолога-дерматолога. Но при проблеме множественных комедонов нужно помнить о том, что ретинол назначается наружно очень на длительное время, от 3 до 6 месяцев, и нужно постепенно наращивать его нанесение на кожу, начиная с двух раз в неделю. Но есть случаи, когда множественные комедоны, к сожалению, очень плохо поддаются лечению наружными средствами, и приходится врачу-дерматологу тогда назначать так называемые системные ретиноиды внутрь, но это назначает только врач-дерматолог. Самое важное, что нужно помнить при борьбе с комедонами, то, что к этой проблеме нужно подходить системно и с разных сторон. Это должна быть и диета, изменение образа жизни, назначение кератолитиков. И в самых сложных формах действительно врач-дерматолог назначает, системные ретиноиды а в косметологическом салоне вы можете пройти такие процедуры как механическая чистка механический химический пилинг и иногда даже прибегнуть к срединному пилингу Да, недельное шелушение но тогда и комедоны быстрее и лучше уйдут пусть всегда будет солнце пусть всегда будет небо и пусть не будет комедонов я желаю вам быть чистым и красивым лицом жмите на колокольчик Thank yeah. you. Yeah. Yeah.